Мы рады приветствовать вас на нашем портале «Маленькие интерьеры». Добро пожаловать в мир профессионального дизайна. Идеи дизайна маленьких комнат ждут вас.